передаче дорогие мои я хотел бы рассказать вам что же происходит сейчас на земле и что происходит у нас в россии многие из вас конечно же задаются такими вопросами что творится почему депутаты ежедневно принимают антинародные законы все запретить штрафы и так далее то есть создается ощущение, что власть объявила народу самую натуральную войну. Я думаю, что каждый из вас об этом думал и каждый из вас об этом переживает. А все очень просто, дорогие мои. Я вам объяснял уже не раз, но вы, так сказать, почему-то не желаете это слышать. Вы слышите, но не принимаете это. А все очень и очень просто. Сейчас. Происходит период перехода, квантовый переход. Я вам уже объяснял, что мы вошли уже в золотой век. Что это означает? А это означает, что сейчас четкая проверка идет на человечность. Если хотите, экзамен, самый натуральный экзамен на человечность. И я должен сказать вам, что очень-очень многие его просто заваливают заваливает, и не проходят, и не пройдут ни под каким соусом. Ну, приведу вам пример. Вот представьте себе ситуацию. Буквально недавно такая информация вылезла, что приставам не заплатили за несколько месяцев. И дали им болью то, что они там могут сами заработать. И, естественно, среди них сразу выявились человечные, которые, естественно, не пользовались своими служебными, так сказать, полномочиями, а другие их превысили. Ну, понимаете, да, как могут приставы превысить свои полномочия? И Понятно тем, что воспользовались конфискатом у малоимущих, у которых они отбирали. Понятное дело, что эти приставы, они уже не люди, и они не прошли этот экзамен, и не пройдут, конечно же. То же самое происходит сейчас и с силовыми структурами. Очень многие начинают уходить из силовых структур. И наоборот, туда идут самые отмороженные, которые готовы за двадцатку-тридцатку дубасить свой народ. Ну, знаете, сравнение, я вам приведу, то же самое было в войну. Вы сами знаете, что в полицию шли ради того, чтобы сладко жрать и крепко спать. Чем это все закончилось для них, я думаю, мне рассказывать вам не нужно. Разница особой я сейчас не вижу. Я знаю также, что уже более 30 генералов почили мир иной. Причем у всех такой оригинальный диагноз, непонятный. Не удивлюсь, если их просто убрали. Как вы сами понимаете, как ненужный элемент, как использованный, который также не прошел свой экзамен. Ведь должность генерала на Руси – это, в общем-то, очень-очень высокая должность. Это почти, чуть ли не уровень жреца. Ну и, как вы сами понимаете, наши генералы находятся на низшей варне, а жрец должен находиться на самой высокой варне. И варны я имею в виду... Уровень духовного развития, а многие из них находятся на уровне смерда. Поэтому такая ситуация и происходит. Понимаете, что сейчас происходит? Я вам уже не раз говорил. Вседержитель силы и света организует демонтаж существующего на Земле вот этого паразитического социума для строительства нового мира. Он уже потихоньку строится. Если многие из вас этого не видят, то это не значит, что это не происходит. Лично я это вижу. Я это и вижу, и слышу, и чувствую. И очень-очень многие люди, которые сейчас меня слышат, также подтвердят вам, что они это видят, чувствуют и ощущают всеми своими фибрами души. Так что ничего удивительного в этом нету. Также для вседержителей понятно, что на Земле достаточно духовных людей, которые способны участвовать в строительстве нового мира. Но также все жители понимают, что нужно менять не только социум, но и пространство для существования. Поэтому сейчас и существует механизм отбора живущих людей для перехода в новый мир с соответствующими критериями, по которым он будет проходить. Поэтому... Так сказать, формулируется требование к человеку нового мира или условия духовного выживания каждого живущего во время Перехода. А мы с вами сейчас живем в самом настоящем времени Перехода. Так что имейте в виду, что сейчас как никогда нужно жить по совести и по чести. Теперь, что такое еще экзамен? Я вам объясню проще и простыми русскими словами. Рабы, они и останутся рабами. Свободный человек останется свободным человеком. Сейчас четко, четко разделяется, кто раб, а кто вольный человек. Вольный человек останется в новом мире. И в следующем в своем воплощении он воплотится в вольном мире. А рабы не перейдут в новый мир. Они останутся в старом и Далее будут перевоплощаться В таких же мирах И также будут рабами Я понимаю, что это трудно понять Но вы постарайтесь это понять Сейчас Самое-самое подходящее время Когда, в общем-то, четко Люди разделились на рабов И на вольных Вот возьмите, к примеру, прививки Одни ни в какую Не хотят, с работы увольняются Готовы все потерять, но Маски не одевают, а другие Здоровые, крепкие молодые мужики ходят в масках, чуть ли не спят в них, в машинах ездят поодиночку в этих масках и готовы на все. А хотя такой молодой человек, крепкий, здоровый, может столько дров наломать, физически развитый, сильный, а в душе он раб, трус, натуральный, вот такому не будет места, конечно же, в Новом Мире. Ну и теперь по поводу того, что же происходит и кто. Каждый из вас интересуется, кто же нами правит, кто же управляет, а я вам сколько раз говорил, читайте, даже читать не надо, слушайте славяно-арийские веды, я специально для вас сделал, но ведь вы не слушаете, вы не хотите. Санти веда Перуна, там все сказано, все на ближайшие 40 тысяч лет, что происходит наши предки описали 40 тысяч лет назад, о всех временных переходах. Ну, никто этого не знает и никто не хочет читать. Слушать, даже читать не надо. Два часа – это подвиг. Как же, понимаете? Два часа – подвиг. Лучше слушать про Малахова и про прочих паразитов. Понимаете? Про прочую грязь. А для себя, для того, чтобы выжить, для того, чтобы понять, для чего... Все это нужно, и что сейчас происходит, никто не желает. Так вот, я вам скажу такие вещи. Кто нами правит? Знаете, что такое пришельцы или чужие миры? Так вот, наши предки называли земли, чужие земли, не страны чужие, а называли планеты, галактические планеты. И именно так они называли чужие земли. И пришельцев они называли, чужеземцев. То есть пришельцев с чужих земель. Понятное дело, что пришельцы пришли давно уже. Не сегодня, а уже тысячи лет, много тысяч лет назад. И давным-давно микрировали среди нас. Они не могут ассимилироваться, они могут только микрировать. И давным-давно живут среди нас. И именно об этих пришельцах и рассказано, славянно славяно-арейских ведах. Я вам сейчас поставлю маленький кусочек, небольшой, вот после моей передачи, из славяно-арейских вед. Если кто пожелает дальше послушать, ссылочка будет внизу в описании. Вот послушайте, как вам четко-четко наши предки расскажут, что происходит сегодня, именно сегодня, той же нашей России, вообще на всей нашей Мингород-Земле, но в частности именно в России, так как мы с вами потомки рода небесного, мы с вами представители расы, потомки рода небесного, и именно для нас предки оставляли эти знания. К сожалению, мало кто ими пользуется, и на это время ну, единицы людей, которые обладают этими знаниями и стремятся для того, чтобы эти знаниями обладать. Так вот, вы внимательно прослушайте, внимательно, и проведите параллель, и вы сразу все поймете, кто, где, когда и чего они хотят. И у вас сразу же отпадут очень и очень многие вопросы. Но прежде чем послушать, я вам должен сказать следующее, что если вы себя ощущаете потомкам Рода Небесного и вольным человеком. И если вы понимаете, что род для вас не просто пустое слово, то никакие темные, никакие серые вас тронуть не могут. У них нет таких полномочий. У них есть полномочия душить рабов. Именно рабов. Тех, кто на это согласен и кто подписывается под тем, что он раб натуральный для вольных же людей». У них нет полномочий, и они ничего не могут поделать с вольным человеком, ибо вольный человек находится под защитой своих предков, под защитой своих пращеров, под защитой своих богов, под защитой своего рода. Вот такие дела, дорогие мои. Послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Это короткий эпизод из Сантии-Веда Перуна славяно-арийские веды. Всем здравия и здравомыслия. Слава Роду! Запомните, достославные жрецы богов расы великой и рода небесного, и вы, ведуны, сребровласые, и вы, волхвы, многомудрые, слова мои, начертайте руны их на Сантиях и на камениях в капищах и святилищах ваших, дабы помнили потомки ваши о временах тяжких, что принесет река времени на волнах скоротечных своих, и были готовы к испытаниям тяжким. Если потомки родов ваших сохранят в памяти слова сии, и сплотят силы многие на защиту веры мудрых первопредков, Ничто не спасет ворогов расы великой и рода небесного, от поражающего огня возмездие сил света, ибо кто из детей человеческих идет по пути сил света, тот спасен будет, а тот, кто пойдет по пути сил тьмы, погибель обрящет. По воле Бога сворога Отца Моего. Возвестил я вам о вечных законах мироздания и о великих испытаниях на протяжении сворожьего круга и 99 кругов жизни, кои пройдут в будущем на Мидгард-земле. Сие великое предназначение надлежит исполнить вам и потомкам вашим, чтобы правильно сбылось все предначертанное великим рамхой. На поверхности сияющих волн реки времени и за исполнением коего наблюдает числа Бог. Говорил в Перуну многомудрому Скифадий, жрец храма цветка папортника из рода Росенов, Ты скажи, поведай, мудрый учитель, кои силы влекут чужеземцев покидать свои вотчины в мире тьмы и приводят их к нам на Мидгард-землю. Отвечал жрецу Бог Многомудрый, чужеземцы зарятся на все чужое, им не принадлежащее. Все их мысли только о власти, да над всеми мирами о захвате достояний и творений светлых миров. Цель чужеземцев нарушить гармонию, царящую в мире света, и уничтожить потомков рода небесного и расы великой, ибо только они смогут дать достойный отпор силам мрака. Слуги мира тьмы считают, что только им должны принадлежать все миры, кои создал великий Рам Ха, и пребывая на земле цветущие стремятся приучить они детей человеческих к жадности, ибо жадность губит познание. Когда же познание убито, стыд погибает. Когда убит стыд, угнетается правда. С гибелью правды и счастье погибнет. Когда счастье убито, человек погибает. А если погибнет человек, то всяким богатством его свободно завладевают чужеземцы. Они считают богатство своей вернейшей опорой и строят свой мир на богатстве. В мире тьмы житье доступно лишь тем, кто богатство имеет, человек же не имущий, как мертвый в пустыне. Они отнимают достаток у людей, на силу обмана своего надеясь, зная, что если отнимут у людей опору и веру, цель в жизни и свободу духа, то самих людей погубят. Дети человеческие в таком положении в мире яви избирают путь смерти свободно и оружие свое направляет против чужеземцев-злодеев. Ибо лучше славную смерть принять В битве праведной с чужеземными ворогами, Чем покориться врагам. Люди, слабые духом, теряют рассудок, Либо под власть чужеземцев врагов попадают. Иные же в жажде стяжаний к Чужеземцам идут в услужение. Несчастье таких заблудших людей хуже смерти, так как смерть, согласно закону, есть вечный путь мира, и нет никого в мире яви живущего, кто смерть превзошел бы. Чужеземные вороги детей человеческих приводят к безумию, и люди, все больше теряя рассудок, совершают поступки жестокие. До нарушения заповедей кровных люди доходят в своих злодеяниях, а для виновных в кровном смешении пекло откроет свои широкие двери. И если человек не отринет все это, и если он не пробудется, то отправляется в пекло он прямо, и боги ему не помогут, ибо сам он свой путь избирает. Пробуждение человека только в познании, и око познания спасает его». Достигнув познания, дитя человеческое снова взирает на веды и снова долгом становится в жизни духовные стремление, А главой всех деяний становится совесть. Совести мнемля он ненавидит все злое, и от этого совесть становится крепкой, и человек создает свое счастье, и счастье и сам человек создается. Спокойные люди всегда искусны в делах своих и постоянны в долге перед родом. Беззаконного не мыслят они и не поступают греховно. безсовестные или неразумные люди, будь то мужчины или женщины, не преуспевают в выполнении долга перед богами и родом и уподобляются чужеземцам, тем, в ком есть совесть, чтят богов и предков своих, и направляются к бессмерти они, а не в мир пекельный. Кто из детей человеческих от безумия в ярость придя будет грозиться, кто доброго возненавидит, того, как чужеземцы серым и презренным назовут люди. Кто по наущению чужеземцев в заблуждении и жадности Стремится отнять у добрых людей их счастье, Тот, не владея собой, не осилит гнева И сам недолго удержит счастье, Ибо все богатство сбившихся с пути света Достанется чужеземцам. И радости наполняются сердца у всех сил темных, когда дети человеческие, внимая лживым речам чужеземцев, сбиваются с пути светлого и идут путем низменным, накапливая блага материальные, а не духовные, по воле чужеземных ворогов, Тем самым, ведя свои роды к погибели. И знают чужеземные вороги, что все блага неправедные, И у добрых людей богатство отнятое, затуманит разум людской, И души станут черствыми. Дети родов человеческих, не внимайте словам чужеземцев, Ибо лживы они и хотят погубить души ваши, Дабы не попали они в возгород небесный и были вечными скитальцами в тьме беспробудной. Не допускайте чужеземцев к дочерям вашим, ибо совратят они дочерей ваших, и рослят души их чистые, и кровь расы великой погубит, ибо первый мужчина у тщери оставляет образы духа и крови». Чужеземные образы крови из детей человеческих светлый дух изгоняют, а смешение крови приводит к погибели, и сей род, вырождаясь, погибает, не имея потомства здорового, ибо не будет той внутренней силы, что убивает всех хвори болезни, кои принесут. На Мидгард-Землю чужеземные вороги, идущие из мира темного. Не внимайте увещеваниям врагов-соблазнителей и не приччайтесь их посулами лживыми. Нет у чужеземных врагов сострадания ни к детям человеческим из рода небесного, ни к созданиям подобным себе». Ибо каждый, пришедший из мира темного, или потомок его рожденный на Мидгард-земле или иной земле, думает только о жизни бездельной, используя чужой труд и доверчивость детей человеческих, обманом и хитростью и ложью неправедной чужеземцы проникают в доверие к людям. Хвалясь своей дружбой со старцами рода, Они ложью опутывают детей человеческих И совращают души их чистые И приучают деяниям низменным. Чужеземные вороги свою похоть животную Называют усладой. а рождение чад безумием порочном И призывают детей человеческих к несоблюдению традиций отцовских. Дети человеческие, из родов расы великой, и вы, потомки рода небесного, будьте чисты душой и духом, и пусть чистая совесть мерилом ваших деяний будет. Изгоняйте из всех краев ваших чужеземных ворогов и всех потомков их, или погубят они своей бездуховностью Души светлые ваши, И деяниями порочными Погубят телеса ваши, И будут использовать вас и потомков ваших В делах своих темных, А с сынами и тщерями вашими Утешаться они будут плоть свою. Кто из вас и потомков ваших будет помнить все это и изгонит из святой земли расы великой, чужеземных ворогов и потомков их, тот истинный спаситель и защитник рода своего и всех родов расы великой и рода небесного. А те, кто станет внимать лживым словам чужеземцев и отдавать станет им дщерей своих, или станет брать дщерь чужеземную для сына своего, тот отступник рода человеческого, и не будет ему прощения богов светлых и рода небесного во все дни без остатка».